Всем привет! Сегодня вы увидите, как мои соклубники выбирали мне лошадь для покупки. Ну, короче, все было так. А, прошла тренировка по чемпионатам. Ну, я такая, типа, ребята, сюрприз. А, типа. Выберите мне лошадь, пожалуйста. Ну, все такое. Ну, короче, вы это увидите. Они типа даже не знали то, что это видео, хотя, мне кажется, они догадались сразу. Ну, в общем. Я пыталась сделать более менее загадочно, чтобы они ничего не поняли. Типа, только трение закончилось. Я такая, типа. Типа, кто бы подумал, что я сразу после тренировки начну снимать видео. Типа, кому это надо? Я такая, типа. Ой, ребята, вы берите лошадь. Да боже мой, ближе к сути, а. Это что такое сейчас было? Ладно. Давайте начнем. Что происходит? Ладно. Давайте начнем, вы увидите, что там потом произошло. Да? О том, как э, они пытались мне сделать похуже, а выбрали лошадь мечты. Спойлер. А, короче, ребята, смотрите сейчас. Ре... Да, да, да, да, да. Ну, молчите, пожалуйста, молчите, пожалуйста, помолчите. Я объясняю, помолчите, помолчите. Ну, помолчите, пожалуйста. Помолчите, пожалуйста. Ребят, ну, пожалуйста, помолчите. Ребят. По ну, тихо, тихо, тихо. Ребят, смотрите. Сейчас 14.46. Я даю вам, ну, 14.55. Я вам обратно позвоню, а за это время вы решите, какую мне лошадь купить. Все вместе. Я поняла, о. О, я поняла, Nie. девочки, я поняла Ай, девоч Что ты поняла, не полиет Я conceptual. поняла, Все, у меня... Все, короче, я отключаюсь, вы решаете Так, они меня не убьют, они, по-моему, проверяют, какие у меня лошади там есть Разве что так вот двигаются, очень странно Что происходит? Это очень страшно Боже мой. Короче, я сказала, будет вот, типа сюрприз после тренировки. А, я в начале видео это объясню. Короче, надеюсь, да. О, боже мой. Что же сейчас будет? Что же сейчас будет? Сейчас будет пипец. Сейчас просто будет кошмар ночной. А -а -а -а. мне, Я вроде бы все со всех лошадей люблю. Так что надеюсь, то что... не мне нормально выберут. О боже мой, за что такое наказание? <д trilogy> Надо сейчас ему кое-что напиш... напи... написать. Да, ребят, потому что у меня на это денег нету, к сожалению. А они знают тут большинство, какие у меня кони есть, потому что они заходили в мою домашнюю конюшню и просели всех этих 162 коня или сколько там их сейчас пролистывать. Да, это, конечно, было очень сложно и трудно и нудно, но они меня заставили это сделать. Знаете, это выглядит как круг. Э -э Совещание, тайный круг. Они там... Соображают, они там разговаривают, да. Они там думают, что сделать, да. А я как... Я вокруг них бегу и с его призываю. Вот так им и надо. Вот если они сейчас меня замучают... Хотя, мне все лошади нравятся в ССО, но... все таки от чего-то я все равно могу быть горчена. Так, они пишут, мы все. А, сука, не времени-то сделали. А... Да, за 5 минут они это сделали. Ну ладно. Тут люди стали заходить из клуба. Они там, походу, в дискорд подключились и тоже участвовали в этом. Хотя я не знаю, возможно, они ничего не сказали. Во, люди стали из клуба подключаться. Они, видимо, их позвали. Позвали меня помучить. Господи, какие... а, -а, -а, -а Боже мой! Все, я иду к ним. Маша едет Маш, за нами! Поехали, Маша, да. Маша, поехали! В еду? Едем в да. ПП, едем в пп, ПП! Окей! А, канемат! Ед Ты меня так сейчас перевернулась! Я тебя потом... Ты это потом найми! Я тебя потом... <с Vegeta> Ребята, если кто-то сейчас это скажет случайно, я вот тоста, просто, просто зарежу. Не надо, не надо, не надо, Молчите. Молчите. Молчите, блин. Блин, надо, не надо, не Все ждем друг друга. Я не надо, не надо, не надо, не Поехали. Маша, сейчас совсем с куда ехать, она просто будет бежать за нами. Почему у меня такое ощущение? Почему у меня такое ощущение? То, что у меня такая бочка есть? Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю, мы ничего не знаем. Так, девочки, я сейчас проверил кое-что. ясно, вы садистки. Я тоже. Я думала, тоже, я тоже. Я думала, вы мне сделали подарок, а вы. Мы просто такие бразильки! Просто? Doubt... Просто, я бы сейчас сматерилась, но я не хочу материться. Что? Да мы от всей души его выбирали. Четвертая страница, четвёртая страница. От всей души, да? Вот она, эта красавица, вот она, эта красавица. Вот такая красавица. Ребята, у меня такой нету? Я не знаю. Я всегда её мечтала купить в пятнадцатом году, всегда мечтала. Ну вот сейчас, вижу, а да? а, а сейчас... А Подождите, ребят, а что в смысле? А что? а то в котором мысли. <систит> <Вот этого, систит> самая противная, вот у этой лошади, вот у этой пятницы, у неё мать самая противная. Ага. Противная, <систит> она моя <систит> самая любимая из Девочки, мы ещё, я ещё имя придумала. Она Нет, это я сама назову. Я сейчас его зовут... А, нет, что нормально. Ребята, вы сейчас понимаете то, что мы хотели сделать Маше хуже и купить самую некрасивую лошадь, а в итоге сделали ей просто подарок века. Мы вообще хотели самую дорогую. это облом! Привет, это облом! Маша, мы... Маша, стесостой, я хотела самую дорогую лошадь, а потом... Блин, ora... мне пора пока. А онかった. как, Настя, это облом века. Вот ты... Вот это Вот он Вот ты... Вот ты... Вот ты... Вот ты... Вот ты... Вот ты. Вот показать. Это вон Ой. Какой? Мать. Девочка. Вот давай, пыль. Маша, бери. А ты сейчас как же какие тут еще масть? А? Что? Что он сказала? <связывается> Что ты <она> сказал? <связывается> Что ты сказала? Что ты сказала? Сто процентов, Маша сейчас выбирает какое-нибудь крутое имя. Какой-нибудь пятнистый а, чемон. Капец, как можно любить такую лошадь? Я, конечно, все понимаю. Арабы ага. сами по себе не очень красивые, но в принципе, арабы сами по себе милые ставят. Восточная молния, вырезать? восточная молния. Я хотела по-другому назвать, но эти имена убрали, когда новые добавили. А я хотела... <смех> <смех> я бы купила эту ложь, но я прикачаю морвать. Я ничего не знаю. Я, я хочу пойти по ложь. Я знаю, купила она, купила. Иди Иди э, ребят, ребят, <смех> едем... На первом взлете. Да. Я, я тяже тяже тяже пешком еду, поеду, я пешком поеду, я поеду пешком, ничего не знаю. Ребят, а поезды, сел, это... Сел, это... <связь> Ребят это реально облом века. Это да было буду... вот, у Маши вот, вот говорила же, надо дорогую покупать Маши, скажи на тебе. Мы Машу все время подставить как-то хотим, бедная Маша. Жесть. Мы Машу сюда подставить хотим. Чтобы И, надо где? Подрать, И где, где наша что? фотомодель на нашем арабе? Действительно. Сейчас. А И где наша красотка? Сейчас я выйду. Давай, чекаем, чекаем, чекаем. Блин, этого араба нельзя надевать это седло. Сейчас другое надоело. Сударь, когда она будет выходить, когда она прогрузится, делай поклон. Сейчас бы я бы сидела. По-моему, она здесь, да, заспанется. Да, она здесь заспанется. У нее ноги Сейчас, знаешь, сейчас будут песни для Сейчас ходить. будут песни для Маши во Эмма во Во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во. Во-во-во-во. Во-во-во-во. Во-во-во. Во-во-во. Она радуется? Я нормально, Да, я рада Какие долгие ты Слушай. Я хочу, чтобы вы выглазила Маша, пожалуйста, старайтесь Да Всегда пожалуйста Всегда пожалуйста Теперь, ребята, я все это время снимала А мы мало Аааааа, Тогда зачем вы матерились? Тогда зачем вы матерились на видео? Маша, Маша, ты на... Маша... Маша, Маша, подожди, подожди, ребят. Ма подождите, Маш, ты на полно серьезе? Не, ты, Маша, ты на полном серьезе что мы не догадались, я... Я... что ты снимаешь? Маша, если... шу вот, вот, вот, вот, маш, вот ты сейчас серьезно? Да. И еще один вопрос. Маш, где ты купила это сидо которое сейчас на раме? Глобал, наверное. А что в чем можно идти уже? В Каване такого нету! Ну, значит, это она, она либо на ФС-питер дается, она либо на фс с ну, Ладно, ребята, если вам... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться да, на мой канал. На канал Мне очень нравится это видео, хотя я его и не смотрела. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока! Пока! Я Я буду пока, посыла. пока, да! Дай заскринить, да, да, за давай, дай заскринить! давай!